Здравствуйте, меня зовут Елена, и вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу вам рассказать, как обработать по кругу горловину вот в обычном свитерочке. Я у меня уже есть мастер-класс, где я показываю, когда мы вяжем кофточку с застежечкой, то есть вот здесь разрез, как мы обрабатываем, и почти то, то же самое, как мы обрабатываем ее разрезом также мы обрабатываем ее по кругу но здесь есть немножко дру... нюанс один в самом начале это я вам сейчас покажу так нам для этого понадобится изделие которое вот связано в котором нужно обработать горловину основные ниточки я вижу свитерочек для своей невестки это пряжа джинс так нужно две Двое спиц круговых, ну вот мне больше нравятся такие коротенькие для горловины, которые используются для шапок, для горловин. И понадобится нам контрастная нитка. Итак, начнем с вами работать. Начинаю всегда набирать петельки со стороны спины, потому что, ну даже если вы тут немножко ошиблись, не так будет видно. И рука приработается, и будет все в порядке. Так, берем сразу и вот эту ниточку контрастную, любую можно взять, какая у вас там есть, и берем ниточку рабочую. Так, и начинаем сразу. Мы давайте их привяжем, чтобы они у нас никуда просто не съезжали. И сюда же привяжу в это же отверстие, привяжу и эту ниточку. Просто одним это, потому что мы потом эту ниточку будем убирать. И она так. И начинаем набирать. Здесь, конечно, немножко посложнее, потому что вязано э, так распущено, что... Не в каждую нужно набрать. Или вот так получится дырочка. Итак, начинаем набирать. Набираем петельки. Первую петельку набрали. Берем контрастную ниточку и перекручиваем ее по поверх нашей рабочей. Следующую петельку набираем. И перекручиваем ее поверх только в обратном направлении. Как набрать, у меня уже есть. В предыдущем мастер-классе точно такой же подробный вот я также подробно набирала. И вот каждый раз после каждой петельки мы эту ниточку контрастную мы с вами просто перекручиваем и набираем наши ниточки, наши петелечки по кругу. С лицевой стороны я сейчас набираю. Вот так мы с вами набрали по кругу. С лицевой стороны все петелечки. С изнаночной стороны мы перекручивали между рабочей ниткой и контрастной ниточкой. И вот нам у нас тут видно тоже петельки. Можно сразу и вот эти петельки поднять и на вторую, на вторую пару спиц круговых но мне кажется, удобнее сначала будет связать планочку с лицевой стороны, а потом уже набрать с изнаночной стороны и тоже связать планочку. Вот чем отличается вязание по кругу. Мы сначала, мы, когда у нас была застежка-кофточка, мы набирали из с, с лицевой стороны, и с изнаночной, и вязали сразу обе стороны одной ниткой в круговом вязании здесь немножко вот этим и отличается что мы сначала вяжем планку с лицевой стороны потом вяжем планку с изнаночной стороны и затем уже мы их соединяем так начнем вязать первый ряд у нас будет имитация нашего кетельного шва и первый ряд мы с вами вяжем изнаночными петлями вот весь ряд по кругу мы с вами провязываем изнаночными петлями. Это у нас будет имитация вот нашего кетельного шва, как будто мы делали его либо иглой, либо на кетельной машине. Провязываем весь ряд изнаночными петельками. Провязали мы первый ряд с вами изнаночными петлями. И сейчас нам нужно провязать 3 ряда по кругу просто лицевыми петлями. Вяжем с вами 3 ряда лицевыми петлями. Связали мы 3 рядочка лицевыми петлями. Так, и сейчас нам нужно связать вывернуть наше вязание на изнаночную сторону и по изнаночной стороне нам нужно поднять вот эти петельки которые вот видны на контрастной ниточке сейчас мы будем вот такую же планку вязать только с изнаночной стороны поднимаем все наши петельки вот они их очень хорошо видно поэтому мы пропускали контрастную ниточку и вот так до конца ряда по всему кругу мы с вами поднимаем вот эти петелечки подняли мы с вами по кругу все петельки сейчас нам нужно будет вы выдернуть вот эту ниточку контрастную, она нам больше не нужна. Мы ее отвязываем. Если мы нигде ее не подцепили, когда набирали петельки, она очень легко должна у нас выдернуться. Так, сейчас попробуем. Я буду тянуть за более длинный кончик. Мы просто вот ее тянем, и она должна, если она нигде у нас не зацепилась, значит, она просто должна у нас выйти. Так, нет, где-то все-таки я ее прихватила. Так, мы вытянули, отрезаем. Так, попробуем вытянуть в эту сторону. Все, вытянули. Это у нас изнаночная сторона. И сейчас также как и с лицевой стороны нам нужно провязать один ряд изнаночными петлями и 3 ряда лицевыми петлями, чтобы у нас получился вот здесь такой карманчик. Вяжем мы с вами с изнаночной стороны. Мы или берем ниточку из центра нашего клубочка, или берем второй клубочек. И со второго клубочка мы сейчас вяжем, эта ниточка у нас, которая с лицевой стороны, она так и остается с лицевой стороны, а с изнаночной стороны мы прикрепляем новую ниточку и вяжем первый ряд изнаночными петлями и еще три ряда лицевыми петлями. Так, связали мы с вами с лицевой стороны один ряд изнаночный три лицевых. И с изнаночной стороны точно так же связали один ряд изнаночный, три лицевых. Сейчас нам вот это все нужно объединить. Вот сюда, вот в наш, в этот кармашек, мы будем прятать с вами все вот эти вот наши хвостики. Они у нас, мы их вытянем вот сюда, вовнутрь кармашка. И вот этих хвостиков наших никаких здесь не будет видно. Так, дальше нам нужно взять ниточку, вот эту, которую которой мы вязали лицевую сторону. Я сейчас все сниму на одну спицу, потому что так удобнее. То, что, ну, вот две спицы тут все мешает, очень удобно будет вязать. Вы можете сразу начинать вязать вот это место. Я сначала сниму все на одну спицу это конечно немножко больше займет времени но мне так более удобно вы уже решаете как вам удобней или вы сразу вяжете, соединяя вот по 2 петельки с двух спиц или снимаете точно так же как я все на одну спицу и пересняла все петелечки на одну спицу, так мне немножко удобнее. Вот что у нас получилось с лицевой стороны и вот что у нас получилось с изнаночной стороны. Сейчас нам количество петель нужно уменьшить в два раза. И так как у меня в моем изделии резинку я везде в изделии вяжу 2 на 2, 2 лицевых, 2 изнаночных, сейчас я буду тоже убавляя, сразу вязать резиночку резиночку буду вязать 2 на 2 еще повторяю что мы все вот видите наши хвостики я все спрятала вовнутрь просто крючочком протянула вовнутрь и внутри там спрятала так Тут у нас вот это наша спица будет болтаться немножко так и мы будем начинать вязать с вами резиночку Две лицевые, две вместе провязываем лицевыми. Следующую также. Дальше мы будем провязывать изнаночные две. В их вместе, они вот прямо видно, видите, они парами вот так стоят, и уже нам тут ничего сложного нет, чтобы нам провязать две вместе лицевой два раза и две вместе два раза изнаночной. Опять 2 вместе лицевой и 2 вместе изнаночной. Подтягиваем. Вот так у нас уже сразу будет получаться с вами резиночка. Вяжем так до конца ряда. Сделала я убавление в этом ряду и сразу провязала первый ряд резинки 2 на 2. Сейчас нам нужно провязать то количество рядов, которые нам нужно для резиночки. И затем будем закрывать с вами петельки. Связали резинку 2 на 2, количество рядов то, которое нам нужно. И сейчас мы резинку 2 на 2 будем закрывать с вами иглой. Я отрезала ниточку четыре раза больше, чем у нас окружность нашей горловины, даже еще немножко больше отрезала. Берем большую иглу с тупым кончиком. Так, большеватую, конечно, я отрезала ниточку. Ну боюсь, что вдруг не хватит. Ряд мы закончили последней резиночки двумя изнаночными петельками. Вот они у нас. Так. Далее у нас идут две лицевые петли. Вот наша ниточка, которую мы сейчас будем сшивать. Иголочку мы вводим изнутри нашей. Так. Нам нужно ее пометить маркером, чтобы потом не запутаться. Так, пометили мы ее маркером, ввели изнутри иглу, сняли ее со спицы, протянули ниточку и возвращаемся к нашей изнаночной петле и тоже ее изнутри вводим иглу и тоже ее так моя игла вот так вводим и тоже мы ее снимаем со, со спицы так и подтягиваем далее находим нашу вот эту петельку лицевую подхватываем ее вот за эту стеночку снаружи Вторую подхватываем изнутри. Так, и протягиваем ниточку. Так, и протягиваем ниточку. Так, дальше находим нашу вот эту изнаночную петельку, которую мы там скинули. Вот она здесь вот самое главное не попутать вот эти петельки и стенки тоже подцепить. Так захватила ее захватываю снаружи. Вот эту петельку изнаночную я захватываю изнутри и протягиваю ниточку так находим крайнюю нашу петельку лицевую так вот она подхватываем ее вот эту стеночку вводим из снаружи нашу иголку изнаночную мы пропускаем и подхватываем нашу тут они у меня повернулись так. Подхватываем нашу петельку, следующую за изнаночной, лицевая, изнутри. Протягиваем ниточку. Так, находим предыдущую изнаночную петельку. С одной стороны хорошо тупая иголка, а с другой стороны, не всегда можно подхватить стенку петли. Так. так вот она, стеночка наша, подхватываем ее, а эту петельку мы изнутри подхватываем и протягиваем ниточку петельку вот эту снимаем и ниточку нашу подтягиваем так далее две вот эту ли, лицевую петлю снаружи подхватываем эту изнутри и опять так вот она Здесь вот подхватываем изнаночную петельку, вот ее видно очень хорошо, снаружи. Эту подхватываем изнутри и протягиваем ниточку. Так, вот еще раз покажу. Лицевую петельку мы подхватываем, вот эту, которая у нас была уже связана, сшита снаружи. Пропускаем изнаночную петельку, следующую лицевую подхватываем изнутри. Протягиваем ниточку, маркер конечно немножко мешает, находим изнаночную петлю, которую вот мы там с вами вязали, сшили, э, вот она, ее подхватываем снаружи, та которая у нас на спице мы ее подхватываем изнутри. Эту тоже можно уже петелечку снять и подтянуть немножко протягиваем ниточку так следующая лицевая вот у нас эту снаружи эту изнутри и опять подтягиваем Находим изнаночную петельку. Вот она у нас. Вот она. Ее подхватываем стеночку снаружи. Та, которая на спице изнутри, мы можем сразу ее снять. И протягиваем ниточку. И так мы делаем с вами до конца ряда. Опять изнаночную вот эту мы пропускаем. Подхватываем лицевую. Вот что у нас получается. Вот такое у нас закрытие петель получится. Так, я сейчас закрою все до конца ряда и покажу вам, что у меня получилось. Вот я закрыла горловину до конца. И вот что у нас получилось. Вот, такое, вот такая получилась обработка горловины по кругу. Это лицевая сторона у нас. Вот эта сторона изнаночная. Вот она. Это изнаночная сторона. Все опять получилось у нас с вами аккуратно и красиво. Вот такая получилась у нас горловинка. Вот. Я надеюсь, что было вам все понятно в моем мастер-классе. Вот посмотрите, как горловина выглядит. Вот так уже будет она выглядеть уже на готовом изделии. Надеюсь, что вам все было понятно в моем мастер-классе, и вам все понравилось. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.